Так, сегодня 24 августа. Моя первая вылазка в лес за грибами. По пути нашел 5 грибков и вот такой красивый стоит подберезовик. Такой Грибов в этом году очень мало. Хотя он чернику поспевает. Я думаю еще собирать. Рано сейчас? Да, она вся такая еще. Не спела. Кислая. Вот. Холодное лето было. Грибов мало. Но сейчас уже неделя была теплая. Вчера позавчера прошли дожди. Так что я думаю, что немножко можно собрать. Уже правда. За полчаса собрал всего 5 грибов. В принципе, я в лес пошел, пошел, пошел по болоту. Так, путь через болото мне. Первый подосиновик. Нашел, значит, надежда есть. Причем я еще не дошел. До да своего любимого грибного места. Обычно таких полно. Немножко моросит. Какая красота. Листья стали желтеть уже. Я еще начало конец августа, Декада пошла, но 4 декад, ну, уже пожелтели частично. <связывается> В этом лесу обычно много грибов. Сегодня я тут вообще ничего не вижу. Пусто. Грибы есть, на самом деле, их мало. Я на жареху и на.. Да, только на жарёху собрал. Надеюсь, в артом пути еще соберу на суп. И все. Хотелось бы, чтобы они.. Может на следующей может, поют. Кто их знает. у меня небольшая прогулка по лесу грибов практически нет попробую двинуть по не во вторник сюда прийти скорее всего что-то можно будет собрать Если погода такая сохранится то я думаю повылась вот такой мой небольшой прогноз Рядом всем не упал Всем, и скорой встречи